Вас учили очень эгоистическим идеалам. Будь смелым. Какой вздор! Как может разумный человек избежать страха? Боится каждый неизбежно. Жизнь устроена так, что каждому приходится в жизни испытывать страх. И люди, которые становятся бесстрашными, Становятся бесстрашными не благодаря развитию смелости. Потому что смелые только подавляют страх. Они не бесстрашные в настоящем смысле слова. Человек становится бесстрашным, принимая все свои страхи. Никакая смелость здесь ни при чем. Нужно просто рассмотреть факты жизни и осознать, что страхи естественны. И принять их. Не ждите, чтобы в жизни не было страха. Вы узнаете, что 90% ваших страхов рождены воображением, но около 10% из них реальны и их следует принять. Будьте более четки, чувствительны и бдительны. Этого достаточно. Вы осознаете, что можете использовать страхи, чтобы на них опереться, и сделать следующий шаг.